Неутепленный вентиляционный выход Perfecto K48 разработан для крови из металлической черепицы. Он предназначен для вывода труб вентиляции нежилых неотапливаемых помещений типа подвал, погреб, котельная, щитовая и аналогичные и. Perfecto состоит из небольшой трубы с колпаком диаметром 110 мм к 48 или диаметром 150 мм к 53 проходной элемент основания Общая высота 500 мм. Труба сделана из пластика, что снижает вероятность образования конденсата на внутренних поверхностях по сравнению с металлическими выходами. Благодаря своей конструкции вентиляционные выходы обеспечивают полную герметичность соединения на крыше. Каучуковый уплотнитель проходного элемента плотно прилегает к черепице, обеспечивая полную герметичность соединения на крыше выдерживая температуру от минус 30 до плюс 90 градусов Цельсия. Вентиляционный выход имеет регулируемый угол наклона. Устанавливается на металлочерепицу в любом месте на крыше, где по проекту выходит вентиляционная труба, чтобы обеспечить нагретому воздуху, насыщенному водными парами, свободный выход из внутренних помещений дома на улицу. Благодаря особой конструкции дефлектора, вентиляционным выходом не страшны боковые задувания ветра, что позволяет воздуху беспрепятственно выходить из помещения наружу. Их не нужно устанавливать выше уровня конька, в отличие от громоздких дымоходов. Такие винтвыходы отличаются высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению, атмосферным и механическим воздействиям и не подвергаются коррозии. Производителям предоставляется гарантия сроком 10 лет. В ассортименте вентиляционных выходов Перфекта Представлено множество проходных элементов под разные модели металлической черепицы большинства брендов. Руки, Прушинский, Гепард, Арсенал, Сталекс и другие. Цветовая гамма Perfecto к 48 и K53 представлена самыми популярными цветами. Красный, хромовый-зеленый, графит, серый, медно-коричневый, коричневый, коричневый черно-серый, глиняный-коричневый, серо-коричневый, и черный. Поэтому совсем не составит труда гармонично подобрать вентилятор нужного рала под цвет вашей крыши. Аккуратные и изящные вентиляционные выходы в натуральных оттенках внешне только дополнят любую крышу, в отличие от громоздких кирпичных кладок. Вентиляционные выходы перфекта оснащены специальным монтированным спиртовым уровнем Wasserwage. Благодаря ему установка вентилятора в вертикальное положение возможно даже самостоятельно и за короткое время. В комплект упаковки входит все необходимое для установки вент-выхода на крыше. Труба с колпаком, основание, саморезы. Нет необходимости что-либо докупать.